О сколько нам открытий чудных Готовит просвещение дух И опыт Сын ошибок трудных И гений парадоксов вдруг. Александр Сергеевич Пушкин Доброго здравия всем дорогие друзья В эфире Провалит Сибирь И рубрика Интересная Сегодня я рад представить вам Подготовленный в документальном виде Этот документ Замечательный документ под названием «Бомеранг. Коды валют СССР 810 и РФ 643. Переводной рубль». Этот документ подготовил наш соратник-правовед Эдуард Росич. Вот. Ну, в конце видео я еще добавлю информацию про Эдуарда. И давайте приступим. Согласно общесоюзному которому валют код 810 – это переводные рубли СССР. По расчетам с МБС. МБС – это Международный банк экономического сотрудничества. Далее, соответственно, МБС. Международный банк учрежден в 1963 году с местопребыванием в городе Москве. После прекращения функционирования СЭФ банк продолжил работу в рыночных условиях. Приоритетным направлением деятельности МБС остается финансирование внешней торговли и обслуживание контрагентов. В первую очередь стран-членов банка. Советский переводной рубль, обеспеченный золотом, никуда не делся. И сейчас его курсы выставляет ЦБ. Центральный банк за 1 доллар примерно 55 копеек. РУР 810 относится к СССР. Деньги отмывают советские. Они находятся на счетах Россельхоз, ВТБ, ПЕРО. Руб 643 это деноминированные билеты банка России, а не рубли. Нигде в законодательстве нет, какие это рубли: царские, советские или российские. Вот так нас ограбили продолжают грабить, выдавая зарплату по коду 810 руб суррогатными деноминированными билетами по коду 643 руб, вывозя или легализую разницу на сегодня это в 115 раз за границу отмывая советское золото и другие активы, включая наш труд. И чем выше инфляция, тем выше отток наших богатств. Цифровой код валют, валюты 643, буквенный код рубль. Первые две буквы РУ обозначают государство Раша, Российской Федерации. Все, э, все вместе название валюты рубль страны и территории хождения России до, до деноминации 1998 года Использовались цифровой И буквенные коды Соответственно 810 и RUR Также вот вы можете Перейти по ссылочке Ссылочки кликабельные Смотрите далее уже Соответственно в интернете И давайте приступим к изучению Оглавления И соответственно идем по оглавлению нас интересует, допустим, вот общежизненный классификатор валют ОКВ. Страничка 11. Так, давайте откроем для удобства э, видеообзора еще одно окошко. И здесь мы посмотрим уже, найдем, вернее, 11-ю страничку. И вот он как раз э, Общесоюзный классификатор валют То есть он утвержден был Постановлению госстандарта СССР От 22.03.84 За номером 158 И редактировался Письма ЦБ РФ От 21.01.94 За номером 73 Так Давайте вернемся к оглавлению и далее нас интересует страница 23. Что за такое это переводные рубли. Переходим на 23 страничку. Так, вот. вот классификатор 810 переводные рубли по расчетам с МБС. Переводной рубль. Переводной рубль стал первым масштабным проектом создания наднациональной денежной единицы. Другие национальные денежные единицы появились позднее. Так что и в этом вопросе наша страна оказалась впереди планеты Си. Переводной рубль Далее ПР, действующий с января 1964 года, коллективная расчетная единица, коллективная валюта стран СЕФ. ЦЕФ это Совет экономической взаимопомощи, насколько я помню, предназначенная для обслуживания системы их многосторонних расчетов введена по соглашению, подписанному 22 октября 1963 года, правительствами, перечисленные правительствами, которые входили в страны СЭФ. После вступления в СЭФ к этому соглашению присоединились также Республика Куба и СРВ. Расчет ФПР начались, расчеты в ПР начались 1 января 1964 года через Международный банк экономического сотрудничества. Путем перевода выраженных в них средств со счета одной стороны на счет другой. Золотое содержание переводного рубля было установлено в 0,99 граммов чистого золота. ПР являлась расчетной единицей и служил масштабом цен товаров во взаимном товаробороте стран С. В конкретно предметной форме, например, в виде банкнот, казначейских билетов или монет, переводной рубль не обращался. Источником... Получение переводного рубля для каждой страны выступало кредитование импорта ее товаров и услуг странами-участницей системы многосторонних расчетов. Основу системы расчетов в переводных рублях формировало многостороннее балансирование товарных поставок и платежей. Это был первый масштабный проект создания наднациональной денежной единицы. Другие наднациональные денежные единицы появились позднее. Я имею в виду в первую очередь так называемые специальные права заимствования, обычно обозначаемые аббревиатурой СДР. СДР – денежная единица, которая стала выпускаться Международным валютным фондом для расчетов между странами-членами фонда. На момент появления новой системы международных расчетных единиц стоимость единицы СДР была привязана к золоту и составляла 0,89 примерно грамм чистого золота, чистого металла что соответствовало стоимости 1 доллара США. Первый выпуск СДР стартовал 1 января 1970 года. Тогда некоторые предполагали, что со временем СДР станет основной мировой валютой. Однако на сегодняшний день объем СДР крайне невелик. Доля этой денежной единицы в международных резервах всех стран мира не превышает 1%. Время от времени разными политическими деятелями и чиновниками делается и заявления о том, что... Условием преодоления нынешнего кризисного состояния международных финансов выступает резкое наращивание эмиссии СДР международным валютным фондом, что СДР должны стать мировыми деньгами. Такие заявления делал, к примеру, недавний директор МВФ Доминик Строскан. Безусловно, подобного рода предложения входят в противоречие с интересами главных хозяев печатного станка, так называемого ФРС которые любыми средствами борются за сохранение долларом США статуса международных денег. Именно по указанию хозяев ФРС, Строн Кана изгнали из фонда и уничтожили политически. 10 лет спустя после СДР в Европе появились наднациональная единица ЭКЮ. А в 1992 в рамках Европейского Союза Родилась национальная валюта под названием евро. Мастрихские -а -ск соглашения. Изначально она предназначалась лишь для международных безналичных расчетов. Некоторое время денежная единица евро сосуществовала с национальными денежными единицами. Но позднее национальные деньги упразднили. Сегодня 17 государств Европы, как мы знаем, составляющие, так называемую еврозону, евро как для международных расчетов, так и во внутреннем обращении. Если сравнивать евро с переводным рублем, то следует обратить внимание, что последний не исключал и никак не ограничивал использование национальных денег странами, членами СЭФ. Никакого посягательства национальной суверенитеты стран, участниц объединения не существовало. ПР находится в... В международном обороте с 1964 по сей день. Масштаб использования ПР по тем временам был грандиозным. Общий объем сделок и операций с использованием валюты нового типа за указанный период составил 4,5 триллионов переводных рублей. Что эквивалентно 6,25 триллионов долларов. Вот такие вот цифиры. Представляете? Ну также вот э, есть ссылочка кликабельная. Что такое переводной рубль или еще пере, удаление по разному можно ставить на третий слог или на последний. Можете посмотреть так же как в Википедии на ссылочку. Ну и вот она здесь напечатана. Коллективная валюта, мера стоимости, средства платежа и накопления для организации многосторонних расчетов стран, членов Совета экономической взаимопомощи. Было утвержден соглашение о международных расчетах стран СНФСФ 22 октября 1963 года. Так, это ну, уже повторение информации. Так, давайте посмотрим еще раз оглавление, что нас интересует. Так, вот давайте перейдем на страничку 30 Как раз где идет пояснение. Так, 30 страничка нас интересует. Вот скочили и вот как раз по классификатору что ж ты меня крутишься то вот код 643руб российский рубль россия пояснение данная позиция относится где номинированному российскому рублю введено изменением 8 2000 -го. утверждено госстандарта рф Так, и вот как раз э, следующий код 810 РУР. Российский рубль Российской Федерации. Идем далее по оглавлению. Так. Российский рубль. Это по другому классификатору. И вот нас интересует, где же вот упразднено Изменения, вернее, вот страничка 53. Давайте вот откроем 53-ю страничку. Найдем. 52-я. И вот как раз 53-я. И что мы видим в этом? справочники, значит 10, 810 код исключено. Изменение 6 2003 ОКВ утверждено гостандартом России. Вот так, дорогие друзья, нас дурят, вводят в заблуждение. Если вы посмотрите любую квитанцию, будь то квитанция по ЖКХ или еще какая-либо квитанция, Соответственно, вы увидите там 810 код. Так, ну кому интересно, соответственно, посмотрит это все подробнее, скачав этот документ, который будет ссылочка под видео. Ссылочки все кликабельные, смотрите. Очень интересная информация, которая не распространяется, широких массах. Так, ну вот таким, значит, образом. Кому нравятся наши видеообзоры, соответственно, ставьте «любо», подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео в соцсетях, Смотрите дополнительные ссылочки, ссылочки контактов Эдуарда Росича. Кто хочет с ним связаться, я размещу под видео. Вот здесь вот, значит, будут его контакты. Также вы можете к нему обращаться по правовым консультациям. Соответственно, вознаграждение его вы узнаете лично от него. По договору, как можно отблагодарить человека. Переходите на наш официальный сайт где вы можете познакомиться также уже с записанными консультациями Эдуарда Русыча. Также смотреть э, раздел новости, соседная грамота, рубрика интересная, вебинары. Также другие кнопочки смотрите. Очень емкий э, в правовом плане наш сайт. Здесь очень много правовой информации, а также и не правовой. Например, рубрика интересная. Ну, в принципе, в основном то, что касается раскредитации населения. Также вот кнопочка есть семинары, где вы можете подробно на основе наших семинаров уже составить документы, допустим, для обращения в банк, или искового встречного искового обращения, или даже для подачи искового обращения в суд на банк, или для защиты от банковских, банковского беспредела. Смотрите дополнительные ссылочки. Все, что сегодня я вам зачитал, соответственно, будет размещено под видео. Ссылочки. Полный плейлист, рубрика интересная. На этом сегодня все. Я вам благодарю вас за внимание. Всего хорошего. Uh <music>